привет рада что ты зашла зашел я сейчас буду смотреть чего ждать в ближайшее время э, возможно какие-то будут перемены в судьбе посмотрим на отношения здоровье возможно финансы работу в общем что будет двигаться что не очень будет двигаться э, посмотрим сбудется ли наша какие-то планы. Но это будет экспресс-раскладик, поэтому так особо не буду развернута. Вот. Ну что ж, раскладываем. Позиция прошлого, настоящего. Что будет? Через что взаимодействуем? Позиция других людей, партнеров. Наши страхи надежды. Карта итога. Ну и возьмем, наверное, хочу четыре карты взять судьбы. Они более детально покажут, собственно, что конкретизировано ждать, да, по каким вопросам. Хм, На обороте у нас карта изменений. Ну что ж, те, кто смотрит. Энергетика у нас общая в том плане, что мы все получим какие-то перемены. Сейчас будем смотреть, какие. Карта прошлого. Ну что ж, в прошлом у многих из вас было ощущение стабильности. Партнеры нас баловали вниманием. Мы себя чувствовали привилегированно. В общем, такая вот картинка интересная. То есть это инсентификатор девушки, у которой все хорошо. Я так понимаю, сейчас больше энергии женской проигрывается. да. Хотя если мальчики смогут, смотрят, могут это все перекладывать да, на себя. Заменяя эту карту мужчиной. Очень неплохая позиция в прошлом. Она говорит о том, что многое наработано. Многое в жизни уже прожито, да, в плане каких-то уроков, каких-то э, ощущений, э, кто ты в этом пространстве, э, наработки опыта, наработки каких-то связей, в том числе э, деловых отношений. То есть есть какие-то позиции более-менее стабильные, которые бы не хотелось терять. Это у нас позиция прошлого была, позиция настоящего. Сейчас идет у многих э, работа, да, работа в удовольствии. Скорее всего, имеется в виду, что мы ищем себя, развиваемся дальше. Occupation карта. Кипер говорит о том, что мы занимаемся чем-то с удовольствием. И это что-то, возможно, что-то новое, у кого-то, может быть, новое увлечение в период нашей самоизоляции появились Ну что ж, неплохая карта, говорит. Она, в принципе, на работу. Она говорит о том, что в настоящем все, что вы сейчас для себя открыли, либо открываете, либо, возможно, нарабатываете, обучаетесь в том числе чему-то, это все принесет вам большой успех. И не просто успех, а это вам будет нравиться, и материально это тоже в том числе вам очень даже понравится в будущем. Позиция будущего. Позиция будущего у нас подарок. А вот сейчас вот энергетику щитого, скорее всего, это будут ваши либо новые знакомства, которое будет для вас как подарок, причем в материальном смысле тоже. Скорее всего, да, это мужская энергетика здесь проигрывается. Мужчина готовит вам какой-то сюрприз. Ваш любимый мужчина, да? У многих это будет новый мужчина. Но в любом случае судьба благосклонная. Это прекрасная, прекрасная. Просто обожаю эту карту. Вообще карту подарка сюрпризов. Я думаю, каждая девочка мечтает о том, чтобы ее... Но вы меня поняли. Это, кстати, вот эта карта сейчас почему-то с резонации с вот этими двумя, двумя картами дает мне понять, что вы что-то меняете в себе, и что вам судьба готовит сюрприз благодаря этим изменениям. Да? Вы что-то в себе такое кайфовое открываете, что не может не радовать а в будущем вас же, то есть вы что-то такое сейчас, у каждого свое, кто-то действительно занялся делом новым, кто-то, возможно, работает над отношениями, да, а раньше не работал над ними и видит отдачу, да, отдачу в виде там восхищенных взглядов, восхищенных поступков мужского, с мужской стороны. В любом случае, эта карта предвещает вам большое удовольствие, в том числе и сексуального характера тоже. У кого это, допустим, актуально. А так, через что вам нужно действовать, чтобы прийти к вот этому, да, прекрасному будущему? Ну что ж, вам нужно не бояться идти в новое. Карта Child. Кстати, она, ну, ребенок, она может означать... Двойной подарок, потому что в Ленорман карта ребенок это карта исполнения мечты, подарки, свидания и все такое. Здесь видите через что идти? Через новое. То есть. Не бойтесь нового, не бойтесь новой судьбы, не бойтесь новой работы у кого что, да, так как у нас работа выпадала в настоящем. Не бойтесь нового хобби, не бойтесь нового знакомства, не бойтесь переездов, не бойтесь менять свою жизнь. Это все вам принесет только хорошее. Позиция других людей, вашего окружения. Это может быть также ваш партнер, смотрим. Сейчас ваш партнер не может быть с вами, он закрыт. А, то есть, ну, опять-таки, логично карта «Гроб» выходит у нас в плане, что мы не можем передвигаться, не можем общаться свободно. Я думаю, у многих э, людей, кто занимается предсказаниями, выходит сейчас в этой позиции эта карта. Почему? Потому что общение как такового живого мы позволить себе не можем. Для многих это камень преткновения. Многие люди депрессивно уже скажем так не могут справиться с этим, да. Я вот хочу поддержать вот морально, да, всех наших дорогих соотечественников. Вот редко говорю это слово, что все-таки нужно делать усилия над собой и как-то вот. Все равно заниматься спортом, пусть это дома смешно, но тем не менее брать гантельки вперед. А от того, как мы разгоняем кровь да, в наших за закостенелых телах, которые хотят на солнышке попрыгать, побегать, покупаться, там, не знаю, сходить, там, не знаю, в ту же сауну, в ту же баньку или там, не знаю, в аквапарк. Мы не можем себе сейчас ничего позволить, но это нам не дает права чувствовать себя вот так, да. То есть как бы, но опять-таки, эта карта не наша, это карта окружения, то есть мы лишены общения друг с другом, да, минимальное общение, поэтому она, в принципе, к нам отношения не имеет, она имеет отношение к ситуации вовне. Внутри у нас тут тише догладь да благодать. Ну что ж, смотрим, какие наши, наши страхи. В страхах выпала карта «Despair». Это карта, вот видите, отчаяние, огромного отчаяния. Естественно, с, по сочетанию с этой картой можно сказать, что нет общения. Нет общения с любимыми, в том числе, на расстоянии. Нет общения, с, может быть, по работе со служивцами любимыми, у кого как. Там с родными, которые далеко, там не знаю, у, у кого что, да. Нет общения, мы очень пугаемся, мы боимся будущего. Каждый из нас подсознательно боится, что будет дальше. Вот, пожалуйста, карты это все ощущают, чувствуют. Но если мы хотим жить свободно, счастливо и идти к вот этому вот красивому кругу, полукругу, да, то мы должны понимать, что реагировать отчаянием на отчаяние глупо. Нужно, наоборот, пытаться быть позитивным и, ну да, не смотреть плохих фильмов, там ужастиков, новостей там политических, не смотреть там по возможности, да, понятно, мы все люди и завязаны и должны, в общем-то, быть в курсе событий, но стараться все-таки себя поддерживать. Так, карта итога. В итоге у нас выходит... Карта прекрасных мыслей мечтаний. То есть мысли мечтания у нас достаточно сильные об изменениях, как мы уже говорили: об изменениях. Мы о них пока только мечтаем. Почему на карте, вот, кстати, будущего да, исхода у нас выпала карта мыслей только наверное, потому что. Я, я предсказываю сейчас на ближайшее время, хотя вы сроки загадываете сами. Ну, там максимум недели, две, вот обычно вот у меня идет. да. Но сейчас, понятно, мы все находимся в состоянии клетки, закрытости. Вот эти карты не полностью показывают. Мы пока только мыслим об этом. Ну что ж, посмотрим более далекий исход. да? Вот эти четыре карты. О, здесь прекрасная карта. Я очень рада. Сейчас я вам попробую их практиковать протрактовать первая карта мужчина главный синтификатор то есть выходит первый кто у нас в недалеком будущем это мужчина он к нам прискачет по карты изменений сюрпризов ребенка occupation то есть прекрасная работа над чем бы то ни было классным то что нам нравится в нашей же жизни и привилегированной леди мы можем сказать что этот мужчина он видит нас вот такой, всю жизнь видит, да, и хочет еще больше, чтобы мы больше ощущали вот это ощущение, ну а, да, как вам сказать, сложных двух словах, я тут про депрессию говорила, прониклась этим всем ну, Ощущали легкость, да, беззаботность, хочет праздника с вами. Ну, что такое леди, да, привилегированная? Это женщина, которой не нужно работать, там, беспокоиться о куске хлеба, экономия, вот это вот все-все-все. Да, в этих двух картах тут все сказано. Мужчина хочет быть с вами. Он сделает все для того, чтобы вы не чувствовали себя одиноко. Грустные мысли какие-то, там, не было у вас там близости, вот это, вот все, он хочет побыстрее исправить эту ситуацию. И он, кстати, об этом думает, вот прямо сейчас. Видите, здесь на карте мыслей изображен наш вот мужчина, и вот здесь он рисует портрет своей прекрасной леди. Вот именно вас в шляпке он рисует, думает, смотрит на этот портрет и думает, боже мой. Почему же я на этот портрет только и смотрю? Почему я ее не вижу, не держу в руках прямо сейчас? Вот такое будущее у вас, да? Плюс, сейчас он тоже грустит, а карта Concern говорит о грустных его мыслях. Понятно, он тоскует очень сильно. Постоянно думает, тоже о будущем, наверное, потому что думает он о вашем совместном доме. И также тут вышел Kurt House это как бы помощник. Он хочет придумать что-то, придумать для того, чтобы вы были вместе. Возможно, здесь а, очень многие люди в начале отношений, а, в начале каких-то, да, вы пока еще не вместе. И, а, ну, скажем так, здесь больше расклад об отношениях. Не о работе, не о здоровье, а об отношениях. Здесь проигрывается эта энергетика, что мужчина очень беспокоен, а, что вы сейчас не вместе, потому что карта дома, карта помощника, то есть он не может, скорее всего, не может быть вместе сейчас с вами в этом городе или в этом доме, или где у вас там у каждого своя ситуация. И он представляет себе, размышляет, как бы вот это все устроить, как бы это все было бы поскорее. Ну что ж, про здоровье, в принципе, можно сказать, что вы в отчаянии, Возможно, еще и потому, что боитесь Ой, вся вот эта напасть. В общем, не буду говорить об этом миллион раз по телевизору, это сказано. Я хочу сказать, что я не вижу в будущем карт болезни, я не вижу в будущем карт потерь, карт каких-то там денежных потерь, этого всего нет. Ну, о чем я делаю вывод, что это просто депрессивные мысли, навязанные как бы извне ситуации, да. А, ну, я имею в виду вашего мужчины. Здесь выпадает ваш мужчина. Тот, кто о вас заботится. Это не обязательно, может быть, мысли, вот, допустим, да, мужчину главного вашего. Это может быть мысли отца, друга, у кого как проиграется. Но в основной массе это человек, который вас любит. Вот он. Который... Мечтает быть с вами, мечтает где быть с вами в доме и мечтает, чтобы все вот эти вот преграды закончились вот, пожалуйста, чтобы вам либо кто-то помог, либо он сам поможет, либо обстоятельства вам помогли соединиться, быть вместе. Вот такие карты исхода у нас, да? Я очень рада, потому что а, вообще кипер хочу сказать здесь. Настолько четкие а, даются в картах посылы, да, и бывают такие расклады, скажем так, с прекрасным таким вот заделом на будущее, не так и часто они бывают. Но здесь двойная карта подарков, сюрпризов в позиции будущего. И, в, и вот на, ко, на дне колоде изменения. Изменения какие? Смотрите, открываю. <смех> Многие из вас соединятся, поженятся. И, возможно, этот Куртхаус, это помощник, возможно, это священник. У, у кого-то и так проиграется. Да? Видите, как интересно. Изменения в чем? Открыла мэридж. Мэридж – это карта свадьбы. Что ж, девочки, все, кто меня сейчас смотрит, мальчики, все, кто меня смотрит, Пишите все, что у вас проигрывается. Мне это очень интересно. Насколько там позвонил, написал, ответил, прислал, э, пригласил, как только там откроются эти границы, которые у нас закрыли. И жизнь нашу, можно сказать, выключили. Вот ненадолго, надеюсь. И э, очень хочу, чтобы у вас все это проигралось, там, у кого-то может в течение месяца, я же говорю, каждый загадывает сроки сам. У кого-то в судьбе более, знаете, как вот изменения происходят более медленнее, у кого-то быстрее. Но опять-таки изменения все равно в любом случае будут. И самое главное, вы будете довольны и работой, и своей личной жизнью. А что еще желать? По здоровью здесь нейтральная позиция. вот то есть А здоровье здесь в принципе никаких... Не вижу таких моментов. А с отчаянием этим нужно бороться. Да. Закрыты границы? Закрыты. Ну, такое дело. Давайте еще посмотрим на Таро. Интересно. Если мы можем да, протранслировать, что нас ждет в ближайшее время. да? Вот, май у нас скоро. Такой классный весенний месяц. Когда все цветет, все будоражит. Наша фантазия, что... О, ну смотрите, рыцарь кубков. Встреча с ним, вот, вот, пожалуйста, вот он, встреча с ним. Он вас очень любит. Карта мир на обороте. Что такое карта мир? Это что вы с ним один мир. Да, вы сейчас не вместе, это видно по раскладу. Ну... Сейчас очень многие люди не вместе. Поэтому, может быть, это скрасит. Открываю карту влюбленные. Человек любит вас. Если кто-то смотрел на отношения, здесь очень много людей смотрели на отношения, поэтому выходят такие чудесные карты. Ну что ж, пишите, обсуждайте в комментариях, пишите, какие темы, Лучше всего интереснее всего, да, вот более актуальный на данный момент времени. И хочу сказать, что расклад раскладу рознь одинаковых раскладов вообще никогда не встречала. Вот так что вот раз все проигралось. Такой расклад бывает редко. Так что редко, но метко: ну что ж, ждем счастливых перемен. Сюрпризов, в том числе и в наших счастливых жизнях. Всего хорошего. Пока.